Приветствую, с вами Тесрок, и сегодня мы поговорим о такой игре, как Hyper White Drifter. Ну что ж, господа, располагайтесь поудобнее, а я начинаю. Главным достоинством такой игры, как Hyper White Drifter, является... Прекрасный арт-дизайн, а также красивейшие и очень приятные саундтреки, которые заставляют пройти игру до конца. Если кратко, то Hyper Wide Drifter это интересный платформер с чудесным арт-дизайном и с изумительными композициями, которые добавляют атмосферности происходящим в игре событиям. В игре присутствует множество секретных комнат и тайников. Исследуя их, игрок может находить полезные ресурсы, по типу аптечек, боеприпасов и кредитов, а также иногда натыкаясь на отголоски прошлого этого мира. Также хотелось бы затронуть тему боевки в данной игре. Мы начинаем игру, как говорилось к гекстартере, за сталкера, ищущего высокотехнологичные артефакты и продающие торговцам их. В начале игры у нас всего лишь один лазерный меч и малоэффективный пистолет, который практически бесполезен в условиях данного мира. Но в будущем, побеждая боссов и следуя мир, мы получаем все новое и новое снаряжение, а также развиваем свои способности и прокачиваем расходники. Ну что ж, хотелось бы сказать по итогу, а Hyper Light Drifter эта игра достаточно интересная и увлекательная, а благодаря прекрасному арт-дизайну и некоторым катсценам она запомнится вам на очень долго, плюс боссы здесь достаточно сложные и с ними не просто справиться, также замечательные саундтреки не дадут вам заскучать. Была такая история, что один мой знакомый, который, мягко говоря, совсем не лояльно относится к серии игр Dark Souls и отрицательно о ней отзывался, он не взлюбил эту игру из-за проблемной механики с кадрами в секунды и сложностями в ее прохождении, но благодаря прекраснейших саундтреков и интересных артов он специально прошел ее до конца, так что. Думаю, если такого не самого скиллового игрока в некоторых проектах заинтересовала эта игра, думаю, большинству человек она будет как минимум любопытна по-первой, потому что такие интересные действительно уникальные проекты выходят достаточно нечасто. Это, конечно же, не ведьмак от мира игр, но прекрасно проведенное время. Лично я бы поставил игре... 9 из 10 там, не знаю. Минус, конечно, за некоторые баганые подкаты и почему-то пролаги. Хотя, позвольте, любой компьютер должен, по-моему, тянуть данную игру. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вами был Тесрок Всем пока.